Добрый день, меня зовут Виталий, я представляю компанию «Индустриальное питание», которая более 27 лет занимается комплексным оснащением предприятий общественного питания. И сегодня мы поговорим о таком оборудовании, как слайсеры. Слайсеры – широко распространенный вид электромеханического оборудования, который используется на предприятиях общественного питания и в продуктовых магазинах. С английского языка слово «слайс» переводится как «ломтик». Поэтому иногда слайсер также называют ломтирезкой. Он применяется для нарезки на тонкие ломтики, не только сыра, мясной и рыбной гастрономии, но и капусты, моркови, хлеба, сырого мяса на стейке, фруктов для варенья и цукатов. Конструкция состоит из корпуса. В профессиональных слайсерах он выполнен из нержавеющей стали или литьевого сплава анодированного алюминия, отрезного диска, ножа, движущейся каретки, на которой располагается продукт, и приемного лотка, где отрезанные ломтики складываются в стопку. Продукт, предварительно очищенный от упаковки, размещается на каретке. Толщина нарезки зависит от положения панели, регулируемого с помощью механического переключателя. В зависимости от вида слайсера нарезка продуктов может производиться ручным или автоматическим способом посредством перемещения каретки вдоль запущенного дискового ножа. Нарезанные кусочки попадают в специальную емкость, которая находится за дисковым ножом. Сейчас наиболее распространены полуавтоматические слайсеры с приводом от электродвигателя ну и с ручной подачей каретки. Быстро вращающийся нож представляет собой опасность для обслуживающего персонала, поэтому в современных моделях он закрыт специальным кожухом. Продукт надежно фиксируется на каретке и совершает возвратно-поступательные движения с помощью толкателя, исключающие соприкосновение рук оператора с заточенным ножом. Существенными потребительскими характеристиками слайсеров считаются диаметр дискового ножа и диапазон толщины нарезки. Диаметр подбирается под габариты нарезаемого продукта. Как правило, диаметр ножа должен быть на 25-30% больше, чем максимальная толщина продукта. Чем больше нож, тем он тяжелее и образует больший крутящий момент, что положительно сказывается на производительности в качестве нарезки. В небольших и средних предприятиях наиболее популярны слайсеры с ножами 250 и 220 мм. Обычно в названии слайсера производитель указывает диаметр используемого ножа, например, слайсер Беккерс ES-220. Вот именно цифра 220 – это диаметр ножа в миллиметрах. Предлагаемый производителем диапазон толщины не должен уступать традиционному от 0,5 до 15 миллиметров. Также при использовании слайсеров важное соответствие материала ножа к нарезаемому продукту. Большинство мясных, рыбных, колбасных изделий нарезается ножом, изготовленным из нержавеющей стали. Для нарезки сырной продукции используется нож с тефлоновым покрытием. Он облегчает нарезку вязкого продукта. Нарезать хлебобулочные изделия удобнее всего зубчатым ножом. Как правило, профессиональный слайсер уже комплектуется заточным устройством для ножей из нержавеющей стали, которое состоит из двух прижимных абразивных камней круглой формы. Теперь немного о преимуществах слайсеров. Экономия времени нарезки. Простота применения. Отсутствие необходимости в специальных навыках и знаниях. Однородность нарезаемого продукта. Высокая производительность. Снижение издержек нарезка продуктов без отходов соблюдение санитарно-гигиенических норм, детали непосредственно контактирующие с продуктами изготавливаются из гигиенического сплава. Если у вас остались вопросы, мы будем рады на них ответить.